Чувство, как будто ночь Дню не даст замолчать, Будто бы тишина Звуку не даст пролезть, Будто бы я смогу Заново все начать, Будто бы впереди Только благая весть, Будто бы нет зимы, Холода и болот, Будто любовь вечна, Вечно, как не скажи, Будто бы в музыке нету минорных нот, Будто никто не врет, Будто бы нет лжи. Господи, дай мне сил Верить всегда в добро. Господи, дай мне сил Не обижать людей. Все еще впереди чуют мое, Дай нам всем радостных новостей. Верующий человек знает всегда, где храм. Тихо поет душа, все еще впереди. Все потому, что я верю твоим словам. Только не подведи, только не подведи.